Здравствуйте! Сегодня у нас необычный эфир, очень необычный, ну вообще каждый эфир необычный, но сегодняшний особенный. Вы встретитесь с живыми героями одной из моих книг, но не только в этом ценности, в этом необычность, об этом поговорим позже. Итак, мы ждем наших гостей, Читу, Олю и Дмитрия Денисенко. Ну что, друзья, я уже начал вас представлять. И сказал, что вы амбициозная пара. И это я в этом вижу большой плюс, потому что с вами интересно взаимодействовать. Когда есть здоровые амбиции, то они, как правило, к чему-то ведут. Здесь важно выбрать верный путь. Ну вот, значит, на этой почве выбора пути мы, в общем-то, встретились и долгое время общались. Ребята как раз могут быть примером того, как они прошли тренинг «Поток жизни», причем не один, по-моему, дальше. Они закончили курс «Гармоничное развития личности», и причем вдвоем, это очень важно тоже, для пары это очень важно. То есть и с каждым годом они все более и более набирали обороты, решали свои задачи и семейные, и бытовые, и производственные. И вот в какой-то момент, в какой-то момент Дмитрий сказал, ну вообще он, еще более амбиции у него, больше амбиций, ну как мужчина, я его понимаю, он сказал, я хочу сделать не просто какой-то шаг, я хочу сделать прорыв, прорыв в своем развитии, в своем становлении, к новом качестве. И вот с этого слова, с этого запроса «сделать прорыв» начался наш процесс, о котором мы сейчас будем говорить. Дело в том, что в моем арсенале есть и консультации, и есть еще один важный инструмент, это так называемый форсаж. Форсаж – это когда, ну сами понимаете слово форсаж, когда включается большая мощь, когда начинается буквально такие, прорыв какой-то, и вот такой форсаж – это инструмент оригинальный, это авторский, это ноу-хау, который я испытал сначала на себе, потом еще на ряде товарищей. И вот когда Дмитрий сказал, что желает сделать прорыв, я подумал, что, наверное, для него нужен форсаж. Но форсаж необычный. Дело в том, что когда бизнесмен, а Дмитрий занимается бизнесами достаточно глубоко, мудро, успешно, когда бизнесмен хочет сделать прорыв, какой-то прорыв, он должен понимать, что этот прорыв отразится на, все, на, все, на всей его семье и на его роде. Мы знаем известный пример, когда вот, наш известный товарищ Владимир Владимирович Путин сделал своих два прорыва в своей карьере, и каждый прорыв убирал из жизни сначала... Отца, потом мать. То есть, таким образом, прорыв детей может сказаться на жизни родителей. И чтобы этот прорыв прошел гармонично, вот мы решили тогда провести необычный форсаж, а форсаж для целого рода, чтобы никто из родственников не отстал. Вот такое предисловие, друзья. Будет интересная встреча. Как я сказал, это живые герои одной из моих книг. А теперь даю им слово, чтобы они пристались и сказали... О себе, а то я все время говорю. <гум> Благодарю, друзья. Давайте, пожалуйста. <свят> Всем добрый день. Меня зовут Дмитрий. Рядом со мной Ольга. Антон Александрович, добрый день. Я только хотел сказать: вы говорите, говорите. Я хотел сказать, <свят> <свят> у нас будет -то возможность что-нибудь сказать или нет? <свят> Мне нужно было сделать вступление, а все спрашиваем <свят> дальше, вы будете говорить большей части. <свят> я <свят> понимаю. Вот Антон Александрович сказал ноу-хау, я бы даже сказал не ноу-хау, а нанотехнологии это да. семейный форсаж и все программы. Смотрите, наверное, очень серьезно нужно относиться не только к форсажу, как к одному из инструментов, потому что мы к форсажу пришли, ну, там, пройдя определенный путь вместе с Антолисанычем, и знаете, как вот была не просто задача поставлена сделать прорыв, а сделать прорыв, и чтобы ничего не провалось нигде. Потому что можно сделать прорыв, и можно растерять разные части тела, которые отвалится во время прорыва и так далее. И мы с этой задачей успешно справились. Просто у нас перед семейным форсажем, наверное, 7 или 8 лет до этого семейного форсажа. Я не помню точно больше сколько. Даже. Больше, достаточно. 10, лет, больше 10, лет. Нет, 10 лет мы с тобой женаты. В 2010 году... Был так а я-то лет... вас встретил, когда вы еще не были женаты. Да, да, не да. был. В 2010 году мы первый раз были на тренинге в Агое. Мы, мы в уже были муж и году. жена. Раним? да, были. Да, это, видимо, где-то как раз после свадьбы, там, ну, ну плюс-минус. Да. То есть, вот ну буквально да. мы, как нам, я считаю, повезло, мы свою совместную семейную да, жизнь да. начали правильно. То есть мы только поженились и поступили в первый класс. Мы приехали на программу Анатолий да, да. вот И спасибо Оле здесь, потому что первое мы ходили на с ней, на как мы познакомились на развивающем тренинге с Олей. И мы там кто-то Оле посоветовал книгу Материнская любовь. Она сказала мне На читай. Я сначала сказал, что за фигня, там, материнская любовь, причем здесь я. Но я потом попутал. Где деньги? Где деньги? Я потом послушал ее два или три раза, откровенно говоря. Mm. Я слушал ее в машине, я ее не читал, я ее слушал, но слушал несколько раз. И как оказалось, что книга э, не, ван только, ван. Да, не только про матерей, но и там про все остальное. И, конечно, мы вот все это время мы прошли э, тренинги, огонь, разные встречи. Мы были на трех, по-моему, потоках жизни. На пяти почти, на как? Пяти, на пяти. подожди. Rate. Не, ну на пятом рождении мы потом... были... <databanker. с drafting> интересно, интересно, я просто вспоминаю сейчас, мы были Аркаим, в Аркаиме, Чибур... Стамболе, в Чебарколе, три потока жизни. Великий Устюг. Великий в Екатеринбург зацепили в Екатеринбург мы просто выступали. Четыре То есть мы на четырех вы... потоках жизни да. были... Как участники как а на одном мы там пару часов выступали. Mm -hmm. На Варкаиме, вспомните, в Варкаиме вы были с малышом, которому сколько было... 40 так... дней было Тимофея, 41 день было. 41 день. И они приехали, приехали на машине, приехали вот на юг Урала. Yeah. Причем там условий же нет вообще в Варкаиме. То есть мы приехали практически там в полевые условия, mm -hmm. благодаря тому, что у нас был Тимофей. Мы жили в домике. Когда многие жили в палатках, мы жили в вип-домике. Там по 17 человек в одной комнате. Интересно. Ну, и после этого потока у нас пошел резкий рост вообще. Да, если... резкий рост. Если говорить, да, про... Ведь, знаете, все, мне кажется, что... вот, особенно когда с прошествием времени какого-то смотришь, да, на какие-то события определенные, вот а, мне кажется, вот как я сейчас часто наблюдаю за коллегами, за друзьями, за предпринимателями, и вы знаете, как вот а, у Антон Александровича есть там определенные этапы жизни, там психическая зрелость, там духовное рождение, там да и так далее, и так далее, роковые-сороковые, там и так далее. И я удивляюсь, насколько вот вокруг меня просто происходят определенные вещи, когда люди, к примеру, занимаются там, только бизнесом, да, ну то есть вот занимаются в основном, качает одну какую-то мышцу, вот на одной руке бицепс качает человека, больше в спортивный зал не ходит, И у него в итоге одна мышца накачанная, потом раз нога хромает, там другая рука не занимается. И я вижу, как люди то время, которое они не вкладывали в личностное развитие, в духовное развитие, они потом начинают просто терять. Да? То есть ты, к примеру, знаете, как вот, сейчас просто не могу нарисовать, кто-то развивается по экспоненте, потом падает вниз, что-то там подтягивает, потом снова развивается, потом снова падает. А если развиваться, ну, как сказать, правильно, гармонично, да, то можно чуть медленнее, но ты постоянно в плюсом. И в какой-то момент ты вот, к примеру, вот эти ребята здесь сначала, да, тебе кажется, что ты развиваешься медленнее, а кто-то вот в этой точке ты за человеком наблюдаешь. Потом раз вот сюда спускается, и ты уже оказываешься, ну, как сказать, уже на другой ступеньке. Да. А, а люди не всегда после, ну, там... После падения не всегда человек поднимается на ту же самую высоту. У кого-то хватает сил на это, у кого-то не хватает сил. В принципе, можно и так, и так, кому что нравится, но вот нам нравится гармонично каждый год прибавлять, делать фундамент мощный, серьезный, потому что то, что проработано, мы проработали, мне кажется, вообще все, что можно. Мы проработали, да, мы проработали лично, мы проработали сами себя. Каждый, да? То есть и себя, продолжаем себя, мы ну, да. не просто продолжаем. Оля стала профессионалом личностного развития, сама ведет уже много каких программ и помогает многим людям в развитии. Потому что она вошла в этот вкус, она имеет мировоззрение, которое позволяет на этой базе построить любую любую методику, любую практику, и вот она довольно успешно помогает людям. Так что это превратилась еще и в собственное mm -hmm. развитие, превратили, она превратила свой профессиональный такой поток. Я вопрос хочу задать, я сейчас просто могу рассказывать долго-долго, а -долго люди чего у нас ждут, а то есть знаешь, может быть, может да. быть конкретно что-то рассказать или рассказывать нужно о себе? Дима, ты говори, я, если что я прерву и включусь, я потому я... что людей много, у каждого свои желания, но Интересно в том, что, что дало это развитие. Вот вы развиваетесь 10 лет, и что это вам дало? То есть ну, первое, что мы услышали, это развитие, рост без срывов, Постепенно, степ-бай-степ, step step, шаг за шагом вы набирали, набирали, набирали обороты. Вот уже и второй ребенок, и, и, ну, и бытовые все, и бизнес. И все, все это движется, все растет. То есть... Вот такой последовательный, осознанный э, путь он возможен и главное, что он очень эффективен. Э, ты без срывов, ты без э, э, таких каких-то отрицательных э, моментов в своей жизни, ты добиваешься хороших результатов. Вот. это первое. Мнение. Что еще вот вы э, обрели в, в результате такого э, движения в своем развитии? Ну вот, смотрите, я так могу сказать, что, во-первых, все цели, которые мы ставим перед собой, все это едины, все цели реализуются, этому две причины есть. Во-первых, когда ты становишься более зрелым, ты правильные цели ставишь, правильные цели ставишь, да, они дают правильное напряжение. То есть можно же, вот как вот купил спортивную машину или даже обычную, Ездишь всегда на высокой скорости, у нее двигатель сломается, ну, как бы, там через 50 тысяч километров, да? А если ты купил э, машину, ездишь на ней, э, ну, скажем, быстро, но аккуратно, то она будет там и 200, и 300 тысяч километров ездить. Также и в жизни, когда ты можешь поставить себе там какие-то э, суперамбициозные цели на короткий э, промежуток времени, их можно добиться, безусловно, но при этом это скорее, ну, в основном, это прокачивание какой-то одной мышцы. Когда ты понимаешь, что все-таки стратегия долгосрочная, жизнь — это долгосрочная стратегия в любом случае у каждого человека, да, ну, хорошо, там, я не знаю, там, парню 30, там, 32 года, у него какие-то там феноменальные успехи в бизнесе, но не выстроенные отношения ни с самим собой, там, комплекса, ни с, там, с второй половинкой, ни с родителями, ни с кем, через какое-то время это все равно даст на него, окажет определенное влияние, и тот потенциал, который он там рановато развил, этот потенциал может не реализоваться вообще, то есть вообще да. может скрыться все, да, там. Вот это очень важный момент. Одностороннее развитие, оно обязательно приведет к проблемам, обязательно. И вот здесь Дмитрий хорошую мысль высказал, что их мечты, их желания обязательно реализуются. Это очень важный момент. Вот при таком гармоничном развитии, когда ты развиваешься, у тебя нет провалов, нет каких-то пустых мест в твоем мировоззрении, в твоем движении, то твои мечты, твои планы реализуются очень гармонично. И обязательно с высоким результатом. То есть вот этот момент э, э, очень важный. Когда ты развиваешься гармонично, твои планы, твои мечты реализуются наиболее эффективно. Да, это второй момент. Да, замечательно. Но стоит, наверное, рассказать и об отношениях ваших. Еще хочу важную мысль здесь сказать, что, наверное, особенно для мужчины важно, знаете, так вот я это называю правильное напряжение. То есть это как бы... Э, я, наверное, не научился, а может быть, и... Может быть, это как бы и не моя тема, чтобы уж совсем все легко реализовывалось. Да, может быть, это установки в голове. Но все-таки, да, приходится прикладывать усилия, но ты усилия прикладываешь как раз по верхней границе ну, допустимого, то есть как, как, когда она, она не вредит. То есть ты работаешь на максималке. Но эта максималка, она не разрушающая ни для тебя, ни для семьи, ни для рода, ни для кого. То есть, да, безусловно, все, что мы делаем, мы очень много трудимся, это действительно большой труд, это там само с неба не падает, но когда ты все правильно там выстроил, то а, и правильно все происходит. И касаемо отношений, очень интересная и важная вещь. Сейчас Уль, я чуть-чуть поговорю, Конечно. ты же постоянно прямые а Я вырываюсь по великим праздникам. Довался. Да, смотрите, какой важный момент. Вот а, Я, по крайней мере, слышу, что у многих мужчин, когда мужчина ставит перед собой высокие задачи, женщина не всегда это разделяет. Женщина начинает чувствовать нехватку, начинает. а когда отношения в паре не выстроены, она это не говорит, но она на мужчину обижается, и как бы начинается, начинается, начинается, и это заканчивается какими-то конфликтами. Мужчина, как бы он и дома вроде не может, хорошо себя чувствовать, да, и не может реализоваться там в бизнесе или в деятельности где-то. И он получается как такой вот, как чуть-чуть залетел, раз веревку дернули, оп, приземлился, да, чуть-чуть залетел, оп, приземлился, там, и так далее, и так далее. Вот когда отношения выстраиваешь осознанно с любимой женщиной, то этого вопроса нет. То есть нет никаких тормозов. Ты идешь, ты реализуешь свой потенциал, при этом мы всегда имеем возможность соли, мы это делаем, мы всегда договариваемся, мы всегда это проговариваем, мы проговариваем там периоды определенные, да, там и так далее, и так далее и так далее, и это а, тоже безусловно все сказывается на, на результатах, на, на жизни, на качестве. Да, мы очень счастливая пара, у нас двое детей, мы в этом году отметили 10 лет совместной жизни. Да? И если там 5 лет назад нам говорили, ой, там, ещё, там, вы еще не жили там туда-сюда, посмотрим, что будет через пять лет. Вот мы посмотрели, и мы сегодня можем абсолютно четко заявить, что можно в одной паре <coughs> с одной женщиной, я считаю, что бесконечно долго жить и развиваться, если каждый всегда старается. Да? То есть если вот мы как познакомились на тренинге развития, да, Соли, ты же тоже о чем-то говорил. И вот мы всю жизнь, вот эти там все 10 лет, мы идем, развиваемся, стремимся. И никто из нас не может представить себе момент или точку, когда мы бы сказали, ну все, теперь хватит, все, все, все, мы развились, так. мы уже там на максимуме, все, давайте там... Э, нужно, отметить, нужно отметить несколько таких периодов развития этой пары. То Дмитрий вербится вперед, а Оля там... Э, подчищает свои перышки и готовится взлететь, то Оля полетела, Дмитрий там погружается в бизнес и уходит с, как говорится, с дистанции, потом бегом, иногда с трудностями возвращается. То есть здесь такая вот, но была цикличность в их развитии, но постепенно они... Вот эти вот цикличность это убрали, они в принципе сейчас движутся достаточно гармонично вместе. И очень важный инструмент они используют, это вот семейный совет. То есть это мы ввели такую практику, семейный совет, и они на семейном совете собираются, решают свои задачи, ставят определенные цели, намечают планы. Их проговаривают, и это, как и сказал Дмитрий, это обязательно реализуется. Ну давайте дадим слово Оле, потому что она самая молчаливая пока у нас на сегодня. <свят> а, еще раз всем добрый вечер, Андерсон я вас очень рада видеть. Я думаю, по моему взгляду это заметно. Я с Дианой общаюсь часто достаточно, а с вами у меня не получается часто общаться. Хочу поблагодарить вас от всей души, потому что чем дальше я иду сейчас в деятельность, и, естественно, это и в моей семье я все это вижу и анализирую, чем дальше я тружусь над собой, тем больше я э, ощущаю вот этот вклад, именно который я получила благодаря вам, потому что мой путь, например, мамы, я точно знаю, что он был бы кардинально другим, если бы я не просто не прочитала эту книгу «Материнская любовь», если бы я не прошла определенные вехи в моей жизни вот с вами, с Дианой. И ну, мне хочется, помимо слов благодарности за выстроенное мировоззрение, потому что это во многом благодаря вам случилось, мне хочется именно про форсаж сегодня сказать, поскольку ну, тема именно форсажа, и, <«асбизнесмен>? <сь paraguOS> и, конечно, здесь вот что для меня явилось таким принципиально важным моментом, что в «Форсаж» включились наши с Димой рода. Можно идти очень быстро и гармонично вдвоем, но это делать намного тяжелее и дольше, если родители не включены в этот процесс. И, наверное, сейчас, благодаря тому, что я сама э, веду консультации, ко мне приходят люди и озвучивают проблемы, порой очень серьезные проблемы, связанные с родителями. Э, то, какие отношения выстроены или не выстроены да, с родителями. То, как родители иногда относятся к этим своим взрослым детям, то, как родители реагируют на их проблемы, что они их не поддерживают, они не оставляют их в покое, они лезут, вмешиваются, они, ну, как-то порой даже где-то там с сарказмом с каким-то там, вот, ну, как-то общаются. И, может быть, потому что я уже начала проходить этот путь, я прям вижу сразу причину, и я понимаю, что здесь они могут взять высоту, вот эта пара, да, но если родители подключатся, они пойдут семимильными шагами, пойдут выше, быстрее и придут просто к более масштабным результатам. И вот благодаря форсажу, ну вот я, допустим, видела вопросы в комментариях, я тоже люблю конкретику, я прям буду говорить конкретно, что произошло, допустим, в нашей паре благодаря форсажу. Сейчас хочется сказать пару слов о моих родителях. Мама у меня достаточно жесткая женщина, которая такая была, была, была. Да, да, была, была да, с правильным таким мировозрением, все четко, она руководитель. И папа был немножечко ну, как-то зажат. И они очень давно, много лет мечтали о доме. Ну, мечтал, жили мечтал. в квартире, да, мама мечтала, жили в квартире в Хрущевке, вот если как бы ну, люди хотят конкретики, да. И очень много лет она папа уговаривала, чтобы вот, э, они как-то поменяли место жительства. А эта квартира папе досталась от его мамы. И вот эта двухкомнатная квартира в Хрущевке, он никак не хотел оттуда сижать. Мама прям страдала. То есть такой полуразрушенный подъезд. И приехал Анатолий Сандрович, и все закрутилось. И вот у меня родители, получается, в это лето переехали в свой новый построенный коттедж с ремонтом и сейчас просто ну, я не я даже я во-первых у меня очень изменился папа папа у меня расправил плечи из мужчины который часто э, говорил мне о том что у него есть проблемы со здоровьем что у него давление там все ночью он не спал там у него сердце кололо сейчас он мне наоборот как бы сообщает какие-то интересные вещи он говорит, а ты читал новую книгу, там, голограмма? То есть, чтобы мне мой папа да, говорил, допустим, про то, что он там вебинары слушает. А ты слушала вебинары? Я говорю, нет, я поздно приехала. Вот ты послушай. Антон Александрович там про это, про это говорил. То есть у меня у родителей, и я чувствую, что у меня у родителей открылась дорога на долгие годы вперед. Скорее всего, как я предполагаю, и Антон Александрович это говорил, и я согласна, что у меня папа имелся все шансы уйти из жизни, потому что ну, как бы у него не было смысла жизни, он уже такую дорогу выбрал, стратегию на увидание, каких-то больших целей у него не было, были внуки, были какие-то, ну каждый день какие-то новые там, простые бытовые вещи, но это не то, что может держать человека, у которого столько талантов, у меня у папы очень много талантов. И вот благодаря, Александр вам, сейчас у меня, у папы жизнь, она действительно заиграла новыми красками. У него есть какие-то цели, у него есть мечты, он абсолютно по-другому вообще видит жизнь, он кайфует в этом доме, он с удовольствием приглашает в гости. Что касается мамы, то там вообще история интересная. То есть у меня мама, во-первых, она и поменялась сильно. Но она поменялась не только благодаря «Форсажу», потому что ее работа, вот, в принципе, там, с Анатолием Александровичем и с нами началась давно уже. Но «Форсаж» он стал такой точкой, когда мастер приехал к нам, и тут уже было не отвертеться от каких-то прям разговоров, таких порой для нее очень непростых. То есть она вот так вот прям очень сильно переживала после каких-то разговоров. И у меня мама... Uh, в соавторстве Санату Александр написала книгу. То есть, вот это для нее, uh, я считаю, что был прорыв, который просто ее изменил. И книга такая получилась, что я пока эту книгу читала, я прям, ну, я прям плакала почти вот эти вот этот день, я за один день эту книгу прочитала. И меня, конечно, очень сильно это впечатлило, вот этот ее путь. Поэтому вот если говорить о родителях, о вкладе в моих родителей, то здесь для меня очевидны изменения. И я точно знаю, что если бы не было форсажа, то, возможно, эти изменения бы не произошли. Но даже если бы они произошли, они могли произойти через какое-то еще долгое время и, может быть, как-то криво. То есть мама бы папу продавила, он бы был там какой-то вот не совсем довольный, да, было бы напряжение вот это, сейчас напряжения нет, и я просто, не знаю, я вообще на седьмом небе от тех процессов, которые именно у родителей происходят. Да. Оля, замечательно, что ты акцент сделала именно на родителях, потому что у вас-то процесс развития шоу, вы-то были в потоке mm -hmm. развития, и у вас эти изменения, даже в форсаже, очень интенсивно шло, но они на фоне вашей предыдущих всех шагов э, форсаж, в общем-то, не особо выделялся. Но родители э, здесь, конечно, с нуля, практически с нуля. Ну, то, что мама читала книги, это ни о чем не говорит. Да, я, я все знаю. Я все читаю, да, форсаж. да, да. У нее именно такая была позиция. То есть, да я читал, я знаю, да. Так вот, преображение родителей, это, конечно, очень серьезный результат, очень серьезный результат. Тем более, вот Оля правильно сказала, вообще его отца была э, ситуация, что он должен был уйти в тот год, mm -hmm. и мы вот начали «Форсаж» в том числе и для того, чтобы спасти этого человека, mm -hmm. этого классного мужчину, действительно талантливого, пишет стихи и прочее, то есть очень много всего у него, вот. э, спасти его. И «Форсаж», по сути, на, начался даже с предварительной э, подготовки. «Форсаж» вообще всегда, это мой такой процесс, он начинается задолго. Иногда за 2-3 месяца до, самого, вот, до самой встречи и работы. Потому что я даю какие-то водные, люди готовятся, люди что-то делают. И вот я тогда попросил Олю, в тот момент е, ее мама не была готова сделать шаг к отцу, а он, а он уже уходил. И тогда я попросил Олю, говорю, ты как осознанная, ты как дочь, пожалуйста, сделай для него вот этот подарок будь для него вот побудь рядом с ним как женщина и оля услышала и вообще это конечно это феноменальный э, шаг я считаю благодарю Олю тебя за то что ты это сделала и писать она поехала вместе с отцом э, в турцию э, сняли отель и вот э, она была там для него женщина она все для него делала. То есть, и все воспринимали вокруг что это э, муж и жена то есть она так заботилась об отце, так она сыграла вот эту женскую роль, что отец почувствовал вот это дыхание жизни, он почувствовал себя мужчиной. И после этого, в принципе, начался вот этот процесс. Но он когда приехал домой, здесь, конечно, мама невыстроенная, то есть его жена могла его своим танковым корпусом снова перевести в то состояние и вот здесь вот мы уже начали работу с ней и по сути вот гвоздем этого фортажа была была работа с матерью Оле то что через нее через вот этот вот гвоздь по сути все и выстроилась решив вопросы с ней ее, не тру, ее трудно было ввести вот в такой глубокий процесс работы над собой, потому что она все знает, а знаете, сами знаете, это самый трудный контингент для работы. Он знает все, но ничего не применяется. она как раз сумела, точнее, мы нашли метод, который позволил ей включиться. И этот метод оказался книга. Я предложил ей вместе написать книгу о ней же самой. И вот, познакомил ее с ее душой, научил ее общаться со своей душой. И когда она стала общаться со своей душой, вот здесь пошли откровения, здесь пошел процесс удивительный. И она вдруг поняла, что, оказывается, она вообще-то жила не так. И вот с этого момента все началось. И мы написали книгу, очень быстро написали книгу, и через эту книгу она трансформировалась, она преобразилась, она ожила. Соответственно, а жила эта пара родителей. Вот. Но нельзя здесь не сказать и о родителях Дмитрия. Они mm -hmm. тоже поучаствовали в этом процессе. Но у них все было более-менее гладко, без особых таких. Там никто никуда не уходил. Но, тем не менее, там тоже пошел процесс. Вот это очень интересный был форсаж. Это для меня был первый такой форсаж с целым родом. И я понял его эффективность. Правда, форсаж обычно я провожу пять дней, то есть беру человека, когда он оказывается в тупике, когда он не знает, как выйти из ситуации, когда все навалилось и совсем все плохо. И я его привожу в определенное место, а очень важно найти место, где для него созданы условия для его развития. Вот И работаю с ним, и за 5, ну, 5 дней, как правило, вовожу в то состояние, когда он уже... Открывает себе путь, дышит свободно, плечи расправлены и идет по жизни. А здесь пришлось 7 дней, но это был mm -hmm. интенсив, конечно. Это был интенсив. Mm -hmm. и вот, Оля, я хотел бы э, еще э, услышать о том, как ты, как профессионал, вот, э, ты оцениваешь вот, э, все эти инструменты, которые мы использовали. Это вот... Э, Курс обучения, это консультации, это поток. И вот форсаж, вот твой взгляд как профессионала? Я прошла тренинг «Поток жизни» четыре раза. И если говорить, например, про этот инструмент, то он для меня в то время оказался очень мощным. Причем, когда я рассказываю, допустим, кому-то о том, что я четыре раза была на одном тренинге, люди так... Ну, все время не понимают немножко, зачем четыре раза-то? Я говорю, вот вы просто не представляете, что этот тренинг, он всегда разный. То есть ты приезжаешь, во-первых, это всегда разная группа, это всегда разные состояния, цели разные, и результат тоже разный. То есть вот э, есть тренинги, которые всегда одинаковые. Теория какая-то, практика. А я, ну вот даже сейчас могу сказать, что я бы поехала на поток еще раз, и может быть не один. Пожалуйста, приезжайте в Геленджик, На Рождество будет поток жизни. Вот, потому что после каждого потока было, ну вот именно, я не тот человек, который чувствует лишь изменение состояния. Потому что изменение состояния для меня это уже ну, не совсем тот результат, которого я жду. Я человек вообще очень материальный сам по себе. И мне важно, чтобы я результаты видела в жизни. А у меня после каждого потока результаты проявлялись в жизни. Именно не в материальном, не в плане денег, а вот это были результаты, например, изменения отношения. Допустим, материализация каких-то желаний. У меня в работе что-то явно менялось, и я это видела. Ну и у Димы же менялось. Да, конечно. Финансовые планы тоже были скачки да. такие серьезные. Я а сейчас напомните, просто, да, пожалуйста, говорю. в Малайзии был поток или нет? Малайзия, Малайзии, был поток? Нет, это был не поток, это был другой тренинг. Это предназначение был. А, а, предназначение. Да, да. Это про него забыли, когда Да, да, да. И вот после каждого потока, я просто сейчас, да, у нас, безусловно, в паре все меняется, и у Дима, но я вот сейчас пытаюсь как бы объективно о себе вот сказать. И если говорить, допустим, про форсаж, то для меня что здесь явилось ценным? Во-первых, для меня явилось ценным взаимодействие индивидуальное с вами, Анатолий Александрович, потому что все вопросы можно было вам задать. Тренинг – это все равно больше такой коллективный процесс, то есть ты э, в индивидуальном процессе, но ты в коллективном все равно, да, сотворчестве и там, но ну, это все равно как-то по-другому, вот сам процесс проходит. А здесь непосредственно с вами глубина, конечно, совсем ну, другая получается, потому что мы с вами, помните, копнули э, ну, совсем глубоко, да, там и в прошлое воплощение, я сейчас не буду в это углубляться, но я до сих пор вспоминаю, насколько это было ну, для меня глубоко. И это первое. Второе по форсажу – важно, что здесь прокачиваются все сферы жизни, потому что тренинг, ну, ты можешь приехать с проблемами в разных сферах жизни, но где-то у тебя проблема больше, которая занимает большую часть твоей энергии, да? забирает, и ты как бы прорабатываешь ее. А здесь ну, вот, прорабатываются абсолютно все сферы. Какие-то вопросы возникают. То есть на следующий день ты переспишь с вопросом, приезжаешь, задаешь этот вопрос. Для меня вот это еще было важно. Но и самое главное вот по форсажу это все-таки то, что у меня, наверное, была какая-то привязка к родителям, поэтому для меня было важно особенно вот это: что Анатолий Александрович ускорил, помог, придал ускорение именно родителям, потому что сейчас отношения качественно другие с родителями. Сейчас ну, действительно привязки сильно ослабели, и это не могло не сказаться на моей семье. Все равно Разум. большая часть энергии сейчас остается в нашей паре. Раньше да. я... Переживала, да, раньше время да. приходилось заниматься родителями, потому что ситуации mm -hmm. возникали, как да. вот с уходом отца там и так далее, с аварией у него. Это действительно требовало больших да, да. сил. А сейчас это, это родители не точка приложения сил, а это источник вашей силы. Один uh -huh. из источников вашей силы. Ну да. Это разные вот. вещи. И для меня вот это стало, наверное, все таки самой важной темой форсажа. Я думаю, что вот это стало. Потому что ну, у нас развитие было и раньше, однозначно с форсажем ну, все как бы пошло вверх, да, еще больше пришло ускорение. Но вот об этом я уже говорила, да, что да. А здесь уже... надо, вот ты упомянула о том, что мы погружались в прошлой жизни. Вот форсаж, чем отличается от других моих инструментов, там тот же поток, там и консультации, он обязательно включает и проработку прошлых жизней то что там иногда бывают ключи к сегодняшним дням и очень эффективные можно как говорится ложкой долго черпать из ведра а можно буквально двумя-тремя ковшами освободить это ведро так вот погружение в прошлой жизни это очень эффективный инструмент и мы тогда с помощью такого погружения вышли на важные родовые проблемы их решили это тоже поспособствовало и пробуждению, и, и твоей матери. То есть это все уже заиграло другими красками. Вообще вот форсаж это уникальный действительно инструмент. Он родился очень необычно. Я ездил по одной стране, сделал круиз по одной стране И оказался ночью в одном отеля это отель был замок старинный замок переоборудован под отель и в этом замке вдруг мне пришло что я когда-то здесь был то есть не случайно я оказался в нем и что им ночью вот это пришло понимание и что именно там я был убит довольно в молодом возрасте погиб в молодом возрасте и когда я осознал и использовал определенные практики вот работы в этом в этом месте то есть где меня как бы насильственное, было, насильственное решение жизни, я проработал, и мне вдруг открылось, то есть пришло в мою жизнь как бы новый этап, то есть энергии, которые там были прерваны, они там закапсулировались, они открылись и пришли в эту жизнь в виде источника, в виде помощи. И мне пришла такая информация, что теперь я продлил свою жизнь еще там на много лет. Благодаря вот тому, что я вскрыл вот эту капсулу с, со своей прошлой жизни. Я это так сильно прожил, прочувствовал. И действительно у меня начались какие-то подвижки в, моем, в моей жизни. Я понял, что это действительно работает. Я стал исследовать. И потом я уже целенаправленно помогал людям, когда кто-то оказался на грани жизни, например. То есть болезнь серьезная. Например, вот серьезные первые мой пациент то есть, кроме... Первый был я, конечно, сам, сам собой. А вот первый человек, с которым я работал уже по этой программе, его жена привела ко мне, потому что... Ну, женщины часто привозят своих мужей, не мужья приходят. Да? Привела, потому что у него была серьезная болезнь, которая убирала из жизни всех, кто болеет этой болезнью, до 40 лет. А ему было 37. И он уже потихонечку скукоживался. Было видно, что, ну, все уже, тело готовится к уходу. И вот я проработал это по этой методике. Я выехал с ним в определенное место. Мы с ним вскрыли ресурс того, одной из его жизней, где он много оставил той энергии. Эта энергия пришла в эту жизнь. И, знаете, у него все пошло. И он зажил, и все. Он женат, у него дети, он э, э, вице-губернатор э, одного из наших регионов. То есть, понимаете, то есть у него все открылось. Ему уже 50 исполнилось. То есть, он уже в 40 не ушел, хотя все его коллеги по болезни, они уже все ушли. То есть, это реально работает. И вот после этого я пошел более глубоко исследовать этот инструмент. И вот сейчас он, э, я его широко использую, помогая людям, выйти из совершенно необычных ситуаций. Ну, к примеру, это немножко смешная ситуация, но она смешная для меня, а для человека, который ее прожил, конечно, там было всякое. То есть женщина, бизнесмен, попала в сложнейшую ситуацию. У него был большой бизнес, очень большой бизнес, а сами знаете, у нас большой бизнес ⁇ это опасная вещь. То есть на него положили взгляд серьезные структуры. И вот они ее окрутили там все и подвели к тому, что бизнес готовы были забрать. Все. То есть буквально там шоу маски, маски шоу точнее, то есть все арестовали там, компьютеры. То есть все полностью, организацию как бы уже готовы были ее проглотить. И я ее вырвал из этого состояния. Что она раз, ну, представляете, у нее на глазах разбирают, забирают ее детище, она в таком состоянии, она не может практически ничего сделать против такой системы, мощнейшей системы, которая у нас в России довольно <смех> активно работает. Вот. И э, я ее выдернул из этого состояния, привез в определенное место, раскрыл ее ресурсы, раскрыл такие глубокие и мощные ресурсы. Понимаете? И что происходит? И она, она исчезла. Я говорю, ни с какой связи. Пусть, пусть они все в шоке будут, куда ты исчезла, что и как и вот она, мы там были, но правда с ней я работал где-то тоже 7 дней вот. и потом рассказывает подчинённые, они тоже не знали куда она делается, там все в шоке организация разрушается, руководитель исчез говорит, вот эти все силовые структуры, которые занимались этой отбором предприятий в какой-то момент в какой-то момент стали вести себя по-другому. Они побоялись заходить в кабинет, ее кабинет. Хотя там все документы, все. Они как-то, то есть они совершенно, то есть пошел другой процесс. А что получилось? Мы вскрыли ее очень глубокую жизнь, очень мощную жизнь, очень сильную жизнь. Там буквально руководитель государства. И вот, представляете, в ее кабинет энергетически сидел вот такая мощная энергетическая фигура и все стало разворачиваться по-другому через 7 дней она приезжает все вернули все закрылось все нормально и она продолжает работать то есть вот такие вещи происходят но это фантастические могут показать вообще каждый форсаж это уникальное событие uh -huh. э, но ну, я могу долго рассказывать но сейчас у нас э, предмет более э, живой более перед нами существующий поэтому Оля, может быть, там есть какие-то вопросы, на которые можно э, ответить? Два слова хотел бы сказать про своих родителей. Действительно, вот форсаж. Я хочу подтвердить, что у Оли, а это даже для нас <coughs> была прям точка напряжения, у Оли была очень там ранняя детская мечта, чтобы у родителей появилось хорошее жилье. Ну, так это назовем, mm -hmm. да? И мы, как говорится, много копий сломали, вокруг этого всего, это была сильная точка напряжения. И у нас вот э, в этом году э, и Олина родители заехали в дом, и у меня у мамы в квартира в Уфе, <coughs> она тоже переехала, все сделали ремонт, она переехала, э, и э, у папы все хорошо, мои родители живут не вместе. Э, и, я думаю, что это тоже благодаря, там, как бы, один из шагов, благодаря совместной работе с Анатолий Александровичем, хотя они живут не вместе там до «Форсажа», но тем не менее, да, они как бы... Сейчас я считаю, что у обоих моих родителей качество жизни совершенно другое. Mm -hmm. У меня папа молодец, он там спаяет станцию какую-то, выходит в эфиры, все там его старые увлечения, так назовем, они mm -hmm. исчезли, mm -hmm. да, исчезли. Ну, в смысле, я имею в виду, что у него раньше были там определенные вопросы, они закончились. Ну, проще говоря, был алкоголь, он ушел. Ну, да, не такой уж, не жесткий прям, но тем не менее, бывало, да. То есть все сейчас вот, вот, вот там три, наверное, больше трех лет уже никакого там ничего mm -hmm. нет. Мама себя великолепно чувствует, она всегда хотела жить в Уфе, она хотела иметь возможность там общаться с детьми, активничать там и так далее, и так далее. Она в этом году переехала, и mm -hmm. тоже все как в сказке. То есть и Оля, родители в этом году у них совершилось mm -hmm. и моя мама переехала. Mm -hmm. И папа себя великолепно чувствует. И если говорить про род, то это для нас да. очень... Да, да, вот здесь вот, Дима, да, благодарю. Вот этот пример тоже важный. То есть mm -hmm. это не значит, что мы, вот проводя форсаж, мы наметили вот эту родителей Диму соединить и создать заново пару. Mm -hmm. Нет, друзья, мы смотрели очень... Мы постарались построить так весь процесс, чтобы каждый был счастлив. Вот, и родители Димы как раз нашли счастье в том, что отец раскрыл свои, <связывая> свой потенциал, занимается своим делом. Мама своим процессом. То есть они оба счастливы. Родители Оли тоже. Они, но они счастливы вместе. <связывая> Главное, что они радостные и счастливы. Вот это вот очень важный момент. Ну, я уж не говорю о наших героях Оля и Диме. <связывая> Знаете, аналогия такая пришла. Мне иногда приходят картинки, и я вот хочу сейчас озвучить. Вот чем для меня, например, стал форсаж, да, сан Александр фарсаж, вот есть, например, представьте дом, который очень сильно продувается, а то дует зимой, полы там гнилые, да, и можно сколько угодно топить этот дом изнутри, да, там, на шестерку ставить там котел, там я не знаю, вот все делать, но теплопотери есть. И можно сколько угодно стараться протапливать его изнутри, но все равно тепло уходит. И вот скорее форсаж, наверное, раз у меня эта аналогия сейчас пришла как картинка, он стал для нас таким процессом, когда мы утеплили все окна, условно говоря, в своем роду, да, в своем доме переделали весь пол, закрыли отверстие, через которое уходит энергия, потому что тепло в этом случае это энергия рода. И теперь мы можем не на шестерку топить котел, а чуть меньше. Мы топим на шестерку, но дома очень тепло. <служдают> да, да, да, да, вот. И уже той теплопотери нету, и все как-то спокойно и гармонично. Еще хотелось бы вот что отметить, что такие процессы всегда сопряжены с какими-то не совсем может быть приятными моментами, потому что когда ну, ты начинаешь работать с мастером, не всегда ты слышишь приятные слова в свой адрес, потому что есть, образно говоря, много косяков, ну я так их назову, да, которых ты не видишь и тебе может это говорить, например, там муж или жена муж может это говорить, но он не воспринимает это от нее и она это не воспринимает от него, думает, это очередные претензии, но когда тебе это говорит человек нейтральный, который видит чуть глубже, чем ты сама, то это не всегда приятно. Но сейчас какие-то вещи, которые Антури Александрович мне тогда говорил, я к ним тогда была, возможно, не готова, но прошло время и я сейчас Какие-то вещи начинают только осознавать. То есть я вас, вас за это благодарю. Не ко всем я была готова, но сейчас я начинаю многие вещи осознавать, и уже вот они накладываются на мое нынешнее состояние и проживают со мной, может быть, не совсем в том объеме, в котором я понимала там, два года назад, э проживают со мной по-другому уже, мягче. Мягче, без ущерба там, для моего эго без понимания, что там я должна, значит, что-то там со своим достоинством сделать, уже такого процесса нет. И я за это тоже благодарю, потому что работа над собой — это не всегда поглаживание тебя там, это не всегда э, очень приятная работа, потому что есть вещи, которые... У меня, например, тоже есть стерженек, да, и есть вещи, когда э, ну, открываются неприятные моменты, и тебе приходится с ними работать, если ты хочешь двигаться вперед то ну, нужно и с ними тоже работать. Зато результаты, конечно, совсем другие уже. Да, я благодарю, Оля, тебя за то, что ты это отметила. Действительно, не просто у нас с тобой прошел процесс, но на фоне всех тех изменений, которые происходили в роду, ты рано или поздно, но ты потихонечку все это впитывала, все превращала, плюс твой профессионализм позволил тебе многое реализовать. Пусть не сразу, но позже практически все ты реализовала. И я особую благодарность хочу высказать Людмиле, это матери Оле, которая вот вот кто прошел катарсис серьезно, это да, это просто фантастический, конечно, для нее был процесс. Но, во-первых, услышать свою душу, ей, вот инструмент я ей дал, кстати, мы все говорим, а книга называется Пробуждение женщины. И там mm -hmm. два автора, Анатолий Некрасов и Людмила. И вот мы с ней в соавторстве, в полном соавторстве, и Людмила Моторина. И вот это и настоящее имя, настоящее событие. Я благодарю ее за то, что она полностью открылась и позволила все, все написать. Мы работали над книгой очень интересно, все время вдвоем прорабатывая какие-то вещи, слезы были, все было, но она выдержала этот процесс и он дал свои результаты. И теперь она счастлива. Я рад за нее. Ну и, соответственно, ребята, это, конечно, глубокое ваше достижение, очень важное ваше достижение. И благодарю вас за то, что вы сделали такой прорыв, можно сказать, прорыв в вообще подходе к решению задач что такой форсаж с целым родом, это было впервые, это мой тоже был, тоже ноу-хау, и вот это позволило ну, добиться фантастических результатов. Так что, друзья, мы вас, вам это рассказывали просто так, как кто оказался в тупике, кому род не в помощь, а в тягость, то нужно решать задачи серьезно. Делайте свои прорывы, но обязательно вместе с родом не рвите отношения с родом а наоборот включайте их в процесс включайте их в, свою, в свой поток и тогда этот процесс будет идти очень эффективным и начните вот у нас есть и курсы гармоничное развитие личности вот которые прошли дима соли у нас есть поток который начнется вот в феврале ой в январе на на Рождество 4 января. в Геленджике что-то да 4 января mm -hmm. вот ну Оля ты тоже много чего творишь расскажи пожалуйста и о своих okay. программах о своих ресурсах то что um... ты действительно заслуживаешь большого уважения в своем процессе Благодарю вас, Анатолий Сейчас, вот когда как раз началась пандемия, тоже на меня вышла девушка и предложила мне создать свой онлайн-курс. И поскольку тема денег меня интересует давно, интересует не в качестве там, как обогатиться, как там заработать, а интересует ну, в глубоком смысле. То есть интересует не сами, наверное, деньги больше, а денежная энергия. Я разбираюсь с ней, я пытаюсь понять, как мое состояние влияет на это, как можно вырасти в этом вопросе без ущерба другим сферам. И почему-то сразу откликнулась тема денег, и мы создали онлайн-курс назвали его, название пришло, кстати, почти сразу, назвали его «Больше, чем деньги», потому что Анатолий Александрович не даст обмануть, да когда вопрос касается денег, это редко бывает про деньги на самом деле. То есть да. нужно разбираться, да. люди ищут волшебную таблетку, но это программа комплексного развития личности, и которая обязательно скажется на деньгах, поскольку деньги – это энергия. И тоже запускаю я во вторник, уже 17 ноября, уже второй поток, в первом потоке у людей были достаточно мощные результаты. Я увидела, обкатала эту программу, увидела, что она работает. Я ее, конечно, обкатывала не один год на нашей паре. Какие-то вещи, ну, я очень много взяла от вас, Антон Александрович. Какие-то вещи взяла от других тренингов, да, на которых мы с Димой бываем. Тоже курс мощный, тоже классный. Оказывается, на мне что-то обкатывали. Пишите, друзья, да, благодарю, Оля. Но я хочу сказать, что деньги в этой семье имеют большое значение, я даже пытался немножко их от этой темы чуть уводить, потому что Дима, это вообще вопрос денег для него, ну, предприниматель, он говорит, деньги для меня это важное самое. Но потихонечку все гармонизировалось, и вот сейчас этот курс, я думаю, он приводит уже к... Uh -huh. хорошему такому результату. Ну что, друзья, у кого есть вопросы по консультации, по форсажу, пожалуйста, пишите в директ. Эта запись будет в доступе. На курс поле тоже переходите на ее аккаунт. Uh -huh. вот, там все ясно, все есть. И продолжаем жить и творить, друзья. Благодарю Благодарим вас, Антон Александрович, да, всем спасибо. спасибо. Да, благодарю. До свидания. До свидания. До свидания.